Меня зовут Саматов Вадим Рафаилович. Я очень рад, что выпала возможность посотрудничать с компанией. Одной из лучших компаний в вашей нише. Три качества, которыми я горжусь. Своими качествами, своими проектами. Они связаны с моим профессионализмом. Первое, самое главное, я изобрел методику поискового продвижения. При внедрении которой в свою работу вы будете экономить сотни тысяч на SEO сотни тысяч на попадание в те или иные топы. Так как стоимость целевого контакта стремится к нулю, то таких топов будут десятки, сотни, тысячи за время нашей работы. Второе направление, чем я горжусь, и это очень пригодится, надеюсь, сотрудничать с вами, я пишу песни. Спросите в интернете, в гугле, в яндексе «Лучшие авторские песни России». Мои песни в топе. Послушайте. Я думаю, вам понравится. И когда-нибудь мы напишем гимн вашей компании. Третье, чем я горжусь и хотел бы воплотить это, работая с вами. Я довольно-таки креативный товарищ в разработке и продвижении видеопроектов. Например, однажды, чтобы прорекламировать, продюсировать школу похудения, я снял 12 видеороликов, как я сам. Я похудел больше, чем на 40 килограммов. Проект получился весьма убедителен. Надеюсь, что таких креативных, необычных, нестандартных проектов с вами будет очень много. И главный вопрос. Почему я решил работать именно с вами? Повторюсь, вы одна из лучших компаний в своей нише. Работая с вами, вы станете самой лучшей Компании. С уважением, интернет-продюсер Саматов Вадим Рафаилович.